всем привет ребят сегодня настраиваем э, калину на э, 8 клапанная 1.8 блок извиняюсь за э, звук опять же рекордер забыл в, в другом рюкзаке и тут ветерок сейчас может быть что-то не слышно будет Низ 1.8, распредвал АКБ-двигатель э, 54, 54, да. Ну и пуханка брагинская Ресак. Все это на электронном дросселе, ну то есть... Форсунки 1.8. Ну, форсунки, да. с X-Ray. X-Ray, vesta, X -ray. X -ray, vesta да. 1, Все, в принципе, нормально, проблем нету. Да, здесь все это на ДМРВ, то есть штатно подключено, на штатной на проводке. То есть, ну и на эспотронике. Сейчас я покажу он в салоне вот здесь. Вот мы его сейчас подцепили. Еще не убирали. Тут, соответственно, диалинка у меня и комп ШДК поработает по Bluetooth. То есть как обычно у меня здесь ШДК вот вкручено у нас, и через Bluetooth все это LCH 1 работает. Единственное, что мы перед выездом купили новый аккумулятор поменяли потому что старый пока мы стояли конфигурили из патроник у нас он просто сел мы не могли запустить благо там магазин был рядом пошли купили новый один хрен все равно бы пришлось бы те менять перед, перед зимой, зимой да она не запустил хотя мы стояли очень недолго так в принципе все по штату то есть ничего не ни, ни другого не делалось а, распил у тебя башки есть или нет, нет. то есть все только бронзовые втулки и все. все то есть ну да ну, разрезная шестеренка ну, еще это перекрытие в ноль выставил. ну там в, в принципе на к так и есть брон они ну, выставили там по, по четвертому цели да вот форсунки да, о которых я говорил есть, а по выхлопу что у тебя? Стандартный выход, вообще ничего не делал А, ну, все, значит, по стабилизатору, ну, чтобы чтоб не воняло Ну, здесь мы уже катаемся Мы остановились на некоторое время, чтобы Ну, записать видосик И посмотреть, что у нас под капотом Все нормально, потому что Дубасим На высоких оборотах Мало ли что-то начнет откручиваться Мы не увидим, и как бы чревато это будет Так что, ну, тогда закрывай Сейчас поедем дальше кататься все покажу, что и как Уже на ходу Сейчас сядем Сегодня, благо, у нас погода неплохая Солнышко светит, никаких этих Нету дождей, которые были тут на днях Все, заводим? Да, запускаем Вот Сейчас очки только достану Ребят, слепой стал уже, блин, вот в принципе, ну вот откатываем как стандартно на патроники все все сконфигурили углы зажигания я на ходу под, подправил а, сделал их под мотор, ну то есть смесь у нас более не менее выставилась, я соответственно угол зажигания под уже смесь все это подстроил все, поехали да, поехали да. ну вот все у нас как бы тут все вроде нормально строится несколько окон зафигачено это я все крутил да под этот вал тянет снизу ну он такой да как бы для Плюс. города да насколько у меня тут все как такое... бы пишется влоги, все нормально ну, датчики ну, мало ли кто-то не видел я так показывал смеси, ну то есть смесь, действительно отклонение от смеси, ну, соответственно в районе единицы, все. ну и необходимые данные тут. наполнение, скорость, открытие дросселя и всего остального. Соответственно, все автоматическая коррекция включена, у нас здесь все бегает по таблице и корректирует в данном случае поправку циклового наполнения, потому что ДМРВ стоит. А на Даде у нас будет объемная эффективность. Ну, в общем, как-то вот так вот у нас все ну, это. попозже, может, еще сниму, там будем ехать. Вот, катаемся. В принципе, к тоннелю подъехали уже к Кронштадтскому. Что-то сегодня в Кронштадте очень много народу. машину на въезд стояли. То ли сегодня праздник какой-то, то ли еще что -то. Что могу сказать э, по данному автомобилю? Ну, в принципе, нормально, едет для 8-клапанника, проблем нет никаких. Потом еще по приезду включим псевдо-ланч. степень сжатия 11.8, но углы я специально подстроил, четко подбирал, реально слушал ушами, там, ну сам слышал, что детонация была, потом сейчас ее нет уже. Нет, да, нет. Да, я подправил там и углы, немножко ускор-насос, грубо говоря, подрегулировал так, чтобы подкидывал чуть-чуть побольше топлива именно в режиме разгона. Да, смесь у меня строится здесь по педали не по наполнению угол зажигания по наполнению у меня здесь сейчас сделан на данный момент ну и все остальное относительно дросселя в основном у меня. то есть не какая-то бешеная очередь, мы не понимаем, что происходит. То ли там да, может авария какая-то, то ли, хотя я думаю, что скорее всего праздник, потому что столько бы машин вот здесь на въезд в Гронштадт не было, а их очень много. Так что все настраивается хорошо, ну графики я потом выкину на общее обозрение посмотрим да вот у меня по цикловому соответственно наполнению этот угол топлива вот здесь подроссе все обучение, соответственно тоже по дроселю соответственно цикловое наполнение поправка по дросселю В отдельных нагрузках смесь сделал, там вообще в пределе 12,6, э -э, в среднем там 13 э -э, к 1, я имею в виду на богатой смеси, это именно на ну, ну, совсем высоким 12,6. А -а -а -а, спокойный езде, соответственно, 14,7 там сделано, чтобы потребление топлива было не критично, ну то есть не сильное, при этом как бы можно было нормально ездить, и чтобы она не жрала. Потому что это же не всегда больше гонять блин, правильно? Если, да, для города, повседневный автомобиль, но если захотел тапку давануть, соответственно, поехал. Не даешь тапку, ну, не так гонит она, не, не так сильно и, точнее, гоняется. Так что все как бы хорошо очень сильно радуют вот эти новые прошивочки с патроника все гораздо лучше чем раньше было прям ну, все четко того что ожидаешь в общем то и происходит то есть настройка более простая стала точность повысилась и нет проблем с конфигурацией то есть да приходится сидеть конфигурить очень долго изначальный конфиг под каналы АЦП входы выходы все это необходимо ну как бы предварительно настроить настроить педаль настроить дроссель опять же тот же чтобы открывался правильно ну и все тарировки забить необходимые ну в принципе мы это сделали мы сидели с тобой часа два наверное, конфигурили потому что в блоге была какая-то часть калибровок более не менее, часть какой-то вообще совсем каша, но просто Николая напряг... напрягли сильно, чтобы быстро... Да, чтобы быстро сделал, ну соответственно он сделал буквально там за два дня, да, то есть ты через два дня у него забрал, получается. Ну и вот на данный момент поставили, как бы сконфигурировали и поехали, все. Сейчас катаемся, уже отстраиваем. причем мы катаемся уже? Второй час, наверное, да? Да, где-то полтора часа, наверное, вот так вот. Ну, сейчас еще покатаемся. Я думаю, надо также будет сгонять туда-обратно и, и, и, и, и, и Да, ну заправимся, да, не проблема Ну, и съездим, посмотрим. Ну, я думаю, наверное, еще сниму, либо уже финалочку закончу. Когда будем снимать, ну, наверное, уже потемнеет. Хотя фиг У нас солнце очень низкое. Сейчас вот 15.42, а Солнцево где находится, скрывается. А? а? ее особо не видно. Здесь камера широкоугольная, она как бы там очень далеке все это будет. В лахта -центр Так что всем, кто... незаконченный там не работает ESP, ну, круизы ограничитель, но обещаю скоро уже это все сделать. То есть, ну, подождем, я думаю, что все нормально будет. По логам смысла нет никакого катать. Все эти стандартные блоки с их моментной мат-моделью там все настолько сложно и настолько это все затягивается, потому что ты делаешь прошивку, конфигуришь ее, потом катаешься на каких-нибудь стихиметрических смесях, потом блоги снял, обработал, засунул в блог, посмотрел, как поехал, потом опять, но ну, это такая, вообще, работа, да, просто потеря времени, здесь поставил, что шдк вкрутил, все сконфигурил, просто едешь, настраиваешь, в реальном времени что-то меняешь, прямо... Все как надо, очень быстренько и хорошо. Единственное, что может кому-то непривычно будет интерфейс, но он настраивается под вас как угодно. Блин. То есть вы вводите нужные данные, все показания, все координаты конфигурите То есть квантование, все, что угодно можно делать. Работает очень быстро, потому что быстрый процессор. И... По крайней мере, вот именно вот эти Сейчас здесь на данный момент прошивка 587 Стоит крайне Мне она прям вообще Очень зашла 586, 587 Это не 5, там какие-то там начальные 2, там какие-то 21 Здесь уже все серьезно, нормально Хорошо сделано Явно говорит о том, что люди работают И работают в правильном направлении То есть, ну Что не может не радовать, в общем-то так что, я думаю, что еще сниму, либо финалочку. Ждите продолжения. Вот, ребята, остановились еще убрать вот эту трубу со впуска. И вот этот хрень, которая там внутри короба. То есть уже все убрали. Сейчас пока оставили вот это относительно забора воздуха в короб в таком виде. Потому что здесь объем 1,8. Не забывайте, там и так как бы все это душится. И посмотрите, вот входная труба, которая вот тут стоит вот так вот, да? она там внутри. И вот посмотреть, какое здесь сечение получается. Оно просто никакое. Я думал, что этой хрени не стоит удалено, блин. Но вот сейчас тормознули, удалили. Сейчас поедем кататься дальше. Все. Так что я уже да, наверное, сниму уже финалочку. Ну все, ребят, мы все сделали, открутили датчик кислорода, ну широкополосный, включили в работу датчик кислорода узкополосный, ну который штатный, как бы тут катализатор стоит, оба датчика присутствуют, то есть второй у нас как бы отключен, он не нужен, а первый по нему идет регулирование, то есть ну, топливной смеси как положено. То есть если посмотреть, сейчас я покажу. Ну вот оно, вот тут параметр вот в районе единиц колеблется. Значит, у нас поправка штатная, ну которая нормальная. Ну, как, то, что выкатывали, то есть тут все в идеале. Вот она, единица, там, то есть, ну, все четко по ШДК было. И раб, рабочий диапазон у меня сделан там э, вот такого вида. То есть на больших нагрузках все он отключается, там не нужен и не работает. Ну, в принципе, все нормально. Едет. Тебе самому-то как вообще? Да, нравится. Ну, что и хотел. Самое главное, да, что... Эластично в городе то, что надо. Ну, смотри, да, ты покатаешься, если что-то будут, какие-то косяки там, опять же, с запуском, с какой-нибудь там, ну, что-то на холодное мы не можем уже сейчас проверить, потому что, ну, физически нет возможности. Ну, если что, поправим просто. Да. То есть тут, в принципе, ничего не надо. Тут... Ну, и сам потом да, прикрутишь конечно. да, на место. Вот. Ну, и, грубо говоря, адаптер приткнем и отрегулируем, да. что надо есть, не вскрывать, ничего не прошивать, не, ну, ничего не требуется, в общем. Просто подключаемся, прошивка производится прямо непосредственно, ну, то есть считываются данные с оперативки, которые там, и просто записываются во флеш, то есть вот нажимаешь кнопочку записать из рамту ту флэш, то есть, ну, из оперативки во флэш, он ее тупо записывает все, у нас там изначально уже прошивка в флэше будет сейчас я отконнекчусь то есть, ну, все, в принципе не забываем ходить, опять же, под видео там э -э, ссылки драйв контакт у меня ну и ставим колокольчики э -э, подписываемся, соответственно ну и смотрим другие видео так что, в общем, всем пока и до новых встреч